вкусняшки от яшки и мне сегодня хотелось бы сначала немножко поговорить я думаю все кто родились в 90-х наверное в школе в юношестве очень любили фастфуд но тогда не особо было распространено конечно макдак там КФС, по моему вообще тогда не было и самое по моему было крутое классное это хот-доги я например помню в школе еще уже в старших классах это класс 7 8 наверное это было у нас в столовке продавались хот-доги, но они были такие себе. Ну, блин, так хотелось всегда его. Вот, и поэтому я решил сегодня попробовать приготовить свои хот-доги. Они будут, естественно, отличаться от обычных хот-догов, которые продавали тогда и продают, в принципе, сейчас. Вот, так что, приступим к рецепту. Для данного рецепта нам потребуется, ну, непосредственно, конечно, сосиски. Можно использовать какие-нибудь колбаски, если вам так больше хочется... Это грудинка. Вообще в идеале бы, конечно, было бы использовать бекон, менее заморочено получалось бы. Но, к сожалению, в магазине его не было, поэтому мы будем использовать грудинку. Она самая, то бишь, морковка. Листья салата. Вернее, это китайская капуста или пекинская, можно использовать айсберг еще салат, лучок непосредственно сами булочки, булки, выбирайте, какие вам больше нравятся. Ну, я вчера увидел в магазине такие булки. Думаю, будет прикольно. Естественно, нам понадобится соус. Для него мы будем использовать кетчуп, горчицу и еще некоторые приправы. Дальше видео покажу. Что, начинаем, приступаем к готовке. Сначала нарежем бекон. Вернее, грудинку. В нашем случае нарезаем ее максимально тонко. В дальнейшем... Покажу и расскажу, почему именно так тонко. Избавимся сразу же от вот этой шкорки. Она нам не нужна будет. Абсолютно нам не, не требуется какая-либо красота, аккуратность, просто... Нарезаем максимум тонко. Теперь просто берем и его измельчаем. Неважно на какие кусочки он у нас будет обжариваться еще сильно усядет, уменьшится в размерах, конечно жалко, обидно, но тут ничего не поделать. Ну что, приступаем, обжарим наш бекон, добавляем немножко оливоча, ну или любого другого масла, не важно. И высыпаем наш бекон. вот за такого состояния мы дожали наш кончик. и перегружаем его в тарелочку в чашечку подготовленную смотрите бумажным полотенцем чтобы она питала все лишнее масло естественно нам не нужно будет. перегружаем это все туда ребят небольшой нюанс по луку необычный самый лук во-первых, если у вас большие головки лука, то можно использовать одну. Но у меня они такие небольшие, поэтому я взял две. Еще один момент. В идеале использовать сладкий лук. Ну, то есть, есть лук порей, красный лук можно. Ну, не было в магазине, и был такой лук тоже. Поэтому приступаем к подготовке лука. Смотрите, лук нам не надо измельчать в труху, нам не надо делать его большими кусками. Будем резать полукольцами, но максимально тонкими. Максимально тонкими, чтобы потом мы его также будем обжаривать, карамелизировать, чтобы получились такие, знаете, ниточки такие, поджаренные, хрустящие ниточки лука. В общем, смотрите, как нарезаем. Сначала пополам, естественно. И теперь максимально тонко. Нам некуда спешить в этом деле, поэтому стараемся аккуратно и максимально-максимально тоненько. Все, теперь продолжаем нашу готовку. Нам сейчас понадобится лук. Обываливаем его вот так на сковородку и примерно ту же самую процедуру проводим с ним, как и с мясом. Единственное, будет, будет один небольшой нюансик. Ну, сейчас дальше покажем. Сейчас на максималочках. Обжариваем мучок. обжариваем вот примерно до, такой, до такого состояния лучок, вот появились у него маленькие пигаринки, вот он чуть-чуть стал помягче, а теперь мы добавляем сюда немножко сахара, ну буквально чайную ложечку, примерно, и самое важное ставим огонь на минимальный, и начинаем сахар вмешивать есть небольшой важный момент видите вот есть лук который еще вообще никак не прожаривается вся проблема просто в том что его нужно было нарезать очень равномерно но ну, естественно это будет сложно делать ну, в принципе ничего страшного и так все идет ну, дожарим его еще немножко и будем снимать Все, лук мы дожарили. Теперь также вываливаем на полотенчике, чтобы лишняя влага из него питалась. Естественно, даем ему остыть. Ну что, теперь мы приступим к приготовлению соуса. Пока у нас есть на это время. Я сделаю такой остренький. Буду использовать маринованный перчик. Кстати, на готовку у него будет в описании. Возьмем вот такую парочку кусочков. Думаю, флага, да, и мелко-мелко его сейчас нарежем. Переминаем его вот так вот прям максимально в труху и все, выгружаем нашу емкость. горчица туда добавим ну где-то столовую ложку и, конечно, туда же без фабрики Немножко, чтобы это было чуть пожиже, добавим обычного, просто самого обычного кетчупа. Буквально там... Тоже столовую ложечку ну и конечно это все просто перемешаем все, мы перемешали наш соус, оставим его пока в сторонке, пускаем как раз настоится за время, пока мы будем дальше подготавливать а по поводу сосисек у меня есть гриль, уже вы его видели, поэтому мне хотелось бы готовить на нем. Можно также абсолютно спокойно это сделать и на сковородке. Ну просто у него, видите, есть такие полосочки, они сейчас будут прикольно, сосисочку пожариться и будут с полосочками. Ой, классики. Ну что, посмотрим, получаются там наши полосочки или нет. Идеально просто. Посмотрите на это великолепие. Ну теперь с других сторон обжарим. Так, ну все уже готовы, снимаем их. Посмотрите, посмотрите какие, какие полосы очень красивые. Все, я дальше. Моментик про хлебушек. Если он не совсем свежий, такой немножко уже курочка жестковатая, можно получиться так, что когда вы будете его развязать, он просто станет не одним раскрышимся, а два хлебушка. Для этого есть небольшой лайфхак, чтобы такого не произошло. Берем микроволновку и ставим его буквально там секунд на 20 микроволновку. Он сейчас станет просто чуть помягче и все. Берем, все достали мы из микроволновки. Ну, видите результат? Тыквушка теперь и теперь он точно уже никак не развалится. Все, теперь просто берем его и разрезаем. Начинаем собирать наши хот-доги. мы уже почти на финишной прямой. Собираем теперь наш хот-дог. Сначала положим салатик. Так, теперь сессон. Польем это нашим соусом. Накидаем туда, сверху, морковочки, еще немножко, главное не переборщить. и наши обжаренные допин-топинги. Единственное, смотрите, ребят, я сразу их смешал, по максимуму их там поизмельчал и все перемешал вместе, все, посыпаем, хорошенько так, хорошенько посыпаем. Ну и в принципе Наш хот дог готов Можно еще немножко сверху соусцом Ну вот как-то так долгожданный момент. Будем пробовать. Я... Я Не знаю, что сказать. Это очень вкусно. Вот в таком прям исполнении это очень вкусно. Да, немножко заморочено, но тем не менее есть остринка, в принципе, как я люблю. Поджаренный лучок с бекончиком, хрустят. Естественно, салат. Все очень в тему. Естественно, это все можно разными вообще допингами, топингами добивать. Но, ребят, в общем, это хот-дог. Делайте, угощайте своих родных и близких. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пишите комментарии. Ну, до новых встреч!